Всем привет! Вы на канале Адамажик. И сегодня пятая часть моего прохождения игры Пенкейлер Hell in Сейчас мы будем с вами проходить ä, болото и так. И следующую локацию после болота. Да, атмосферненько. О, господи. О, вот такие пять бабок. О! Это же эти бегуны из Сэйл Почему разработчики сюда их, э, типа, аналогично, Свинка-копилка. Денежки, да, это свинка-копилка. есть Картинка, что то Ох, какая страшненькая картиночка. О, господи. Ничего не понятно. Ячей. Копилка, синка, копилка. Вах ты, Конченный Поконченный детки мои не сойдите деточки деточки не сойдите это страшно Гроб с этими с, с, с острыми наконечниками это ужас что это школа или что это детей мучают? Ну, господи что это за школа такая страшная, капец И тут тела, господи, ну не тела скелеты. Кровь, господи. Бясник! Дохни. Наконец-то, пудуша завалил, наконец-то. <звук> Ой. Ой <не> <звук> Какой-то человек. А, это ж сам Дан Даниэль. А, это он, наверное, в на больнице лежит. Я ж, как, я ж видел, слушал этот, э, типа вот, вот этот, как он называется, детектор э, жизнеобеспечения. Вот. Это и что делать тут надо? А, его надо было уничтожить, понятно. Появились эти, как овьяблик или какие-то. Ой, ура! нами, ура! Погоди, я еле иду. Может быть, это последний раз, когда мы вместе. Я скоро верну Катерину. Я это чувствую. Дурак, ты ничего не понимаешь. Чтобы вы были вместе, он должен будет тебя убить. Но я уже мертв. Это все ложь. Они с самого начала использовали твою страсть. Ты никогда не спрашивал себя, как это ты ходил кругами между раем и адом, не став проклятым. На тебя не действуют здешние правила. Тогда просто... Ого, голем. Водяной. Thank <laughs> Ева, где же ты? Дэниел. как ты мог забыть? Нет, я не забыл. Хорошо. Ведь ты обещал мне себя. семь легионов. И я же не думай о том, чтобы нарушить наш договор. Я не терплю обмана.